У некоторых традиционных школ есть э, такие как бы <coughs> манифестации своего боевого искусства в виде спортивных единоборств. Но есть маленькое ядро, которое занимается воинским искусством. И все знают, что этот большой верхушку азербурга а что там внизу, они даже и не знают. Это может быть даже очень много людей невозможно этому обучить. Потому что как только встает вопрос о передаче информации, например, двигательной, вот одно дело научить пятерых ты можешь каждому поправлять руку разворачивать ходить еще что то а вот стала задача э, обучить 100 человек их начнут располагать рядами делай раз, делай два, делай три в итоге образуются некоторые формы типа ката или тау, которые передают культуру движения. и э, по любому, на мой взгляд ката, тао это, конечно, бесписьменные способы передачи информации о боевом искусстве, но в некоторой степени это деградация. Когда появляется массовость, что-то выходит в большой тираж, то происходит усечение. Но там решают вопрос по-другому. Там какие-то люди, заинтересовавшиеся действительно, и 90% проходят через это по поверхность боевых искусств. А кто заинтересовался дальше, тот хочет копать глубже. Вот если там есть дальше воинское искусство и глубина, то эти люди, уже пройдя некоторый отбор, отсев, попадают к этим знаниям и начинают их осваивать. Тут, тут можно говорить о круге таком профанском и круге для круга узкого, уже маленького, для людей, которым это надо и которые способны это изучить. Поэтому это, это ну, везде такая штука.